Сорт сверхострого перца Тринидад Маруга Скорпион Карамель. Вот такой вот перчик. Это высокоурожайный сорт. Вот посмотрите, сколько на нем плодов. покажу. Очень и очень много. Вяжет вот такими вот целыми пачками. На одном кустике около 70 плодов. Очень кучно. Такой цвет у него интересный. Высота такого куста может достигать до полутора метров. вот метра до полутора метров. Вот так как я провел обрезочку. Он был высотой где-то в пределах 70 сантиметров. Ну а сейчас сантиметров где-то сантиметров на рассрок. Вот у меня края обрезаны. Вот видите? Он был полностью пышный, пышный. Очень большое количество цветов. Вот так как мне цветы не нужны, их пришлось удалить. Плоды созревают вот вот такого вот светло-зеленого цвета. Потом становятся вот такими вот оранжевыми. Вот. Потом становится темнее, темнее, темнее. И до такого вот светло красного цвета эти кусты могут достигать я уже говорил полтора метровой высоты но это они будут достигать в теплицах если вы будете выращивать их в открытом грунте кустики будут ну, где-то около метра больше они не будут почему потому что очень жарко вот я их обрезал вот через неделю они сразу мгновенно начали все созревать Появляются, конечно пасынки на них пасынки надо будет обрезать обламывать даже точно удалять все цветоносы острота такого перчика от миллион двести до двух миллионов этот перец был занесен в книгу рекордов гиннеса как самый острый перец в мире после него этот пьедестал заняла Каролина Рипер. Так что этот перец очень и очень острый. Еще раз покажу вам. Смотрите, какое количество. Как он навязался. Просто очень-очень много. Попробую показать вам снизу. Это же неудобно снизу показывать. Вот так вот сейчас вам покажу. В общем, очень-очень-очень-очень. Очень много. -очень -очень -очень -очень -очень -очень это все на одной веточке здесь еще больше тут вообще этот куст просто весь усыпанный вот, если нереальное количество я говорю, с одного куста можно снять очень большое количество перца вкус такого перчика парфумный, такой же как и у хабанера только с таким акцентом цветочным очень приятный и очень острый Срок созревания такого перчика вот 120 дней. Все зависит, в каких условиях вы будете выращивать его. Высевать такой перец надо в январе месяце, где-то с 10 по 20 января, либо в 20-х числах февраля. Вы можете высе, если раньше высеете, где-то в январе, соответственно, вот такие вот будут у вас урожаи. Он спелит набраться сил и даст вам хороший урожай. Если вы высеете в феврале, ну, урожай будет немного меньше. То, что срок у каждого растения свой. Вегетации. Так что, чем раньше вы сеете, тем больше урожай вы получите. Таких вот красавцев. Смотрите, чем не красавцы. Я этот перчик выращиваю растет между томатами ему света попадает мало потому высота такая не сильно большая чем больше территория больше света тем соответственно плоды будут во много раз крупнее и количество этих плодов будет больше у этого сорта появляются первые завязи двадцатых числах июля и перец начинает вязаться до ноября месяца. До конца ноября месяца. В конце ноября он прекращает вязать плоды. И эти плоды все созревают. Потом месяц у него отдыха и перец снова начинает подоносить. Перчик имеет вот такую вот форму. Форму скорпиона. Вот видите? Эта форма может меняться. Вот тоже скорпион. Все зависит от того, как вы будете его кормить. Чем больше подкормок, соответственно, тем перец начнет жировать. Жирует не только само растение, но жирует и сами плоды. Их начинает распирать. Они меняют форму, они вытягиваются. За счет того, что очень большой э, приток жидкости, большое количество питательных веществ вот он сейчас похож на скорпиона если их хорошо подкормить они начнут вытягиваться они начнут менять форму вот такого плана вот так выглядят наши перчики такой вот структурой пупырчатой сейчас весим перец вес такой перчины 12 грамм это в среднем одна перчинка 12 грамм. 25 грамм. 4 перчины будет весить 46 грамм. На этой тарелочке я положил 20 плодов скорпиона. И вес у нас составил 205 грамм. Это где-то в среднем 10 грамм одна перчинка. Чтобы сделать бутылку хорошего соуса нам понадобится где-то около килограмма килограмм это где-то будет 100 плодов 100 плодов это нам где-то в среднем два куста Вот с двух кустов мы с вами можем собрать 100 плодов Ну и 8 месяцев ожидания теперь сейчас разрежем перчик и посмотрим как он выглядит внутри вот так выглядит перец сейчас его разрезал сразу пошел невероятный аромат от него такая большая семенная коробка толщина стена где-то 2-3 миллиметра довольно толстый он упругий а, запах невероятный если присмотреться во внутреннюю часть там видно Жидкость, такая маслянистая жидкость Это масло капсаицина А еще точнее эфирное масло Эфирное масло, содержащее концентрацию капсаицина Этот масло довольно летучее Так что нужно быть очень и очень аккуратным с ним Чтобы оно не попало в глаза значит можно получить серьезные ожоги. Этот сорт многолетний, так что его можно выращивать как в открытом грунте, в теплицах, у себя на подоконнике. Это один из самых сверхострых сортов перца, не считая Каролину Риппер. Довольно толстостенный, так что с него можно сделать довольно большое количество сверхострых соусов. Он неприхотливый выращивание. Так что выращивайте у себя их Всем удачи!